Много чего я хочу вам рассказать, да и показать, но правда оно будет скрывать очень долго лжи. Я имею в виду, что вы никогда не узнаете правду, пока что вы сами не поверите в эту необычную историю. Много странных явлений, которые находятся на Земле и в космосе, влияют именно на людей. Я всегда задумывался, почему на МКС делают люди, почему множество объектов НЛО появляются именно на Земле, почему Луна всегда меняет свое положение, хоть ты или находишь, находишься в США или где-то в России, и почему множество других интересных явлений всего лишь только явление. А очень просто оказывается, что, скорее всего, мы с вами да не знаем, как происходит мировое правительство. Мировое правительство это то, что скрывают от людей. И оно управляет нашей планетой. Конечно, это очень интересно звучит, да и никто не поверит. Потому что, скорее всего, вы скажете, что это мировое правительство и есть пришельцы. Скорее всего. Помимо того, что НЛО появляются на Земле, да и в космосе они стали появляться, очень странно. Теперь вопрос другой. Для чего на МКС нужны люди и что они там делают? А вы замечали, как на Луне происходят необычные белые вспышки? Я уверен, вы это не видели. Но я вам не будут полностью рассказывать. Суть в том, что каждый из вас не поверит в исход в этого необычного явления. А вы знаете, что наша планета, Земля, считается не круглой? А каким? Полукруглым или овальным? В общем, очень странно звучит, но я хочу вам показать несколько интересных эпизодов, которые вы, скорее всего, поверите и увидите своими глазами, что происходит на Земле. Это явление называется по-разному. Вооружение, объекты НЛО, пришельцы или обман зрения. В общем, что я вам говорю. Смотри, самолет летит как рядом. Где? Вон он. Let's do it.